В этой части кладбища не было никогда. Какие высокие заборы. Какие высокие заборы. Какой памятник интересный. мальчик. Ну, как мальчик. 20 года было этого месяца. Идем дальше. Фёкла Васильевна. понял? И кто? И кто? Это не тот, в частности, какой у нас улица Бурку. Что современное такое. Все. Да, если там что-то интересное. Тут хуй, что-то ищет? Я снимать, Проститься, Не люблю снимать, но не смотрят. Вот наклади. Такая интересная нагелка. О. Интересно. А шел, я иду, там где-то цепь видел Хочу посмотреть Что там, вон там тоже какие-то моменты интересные Да, там нас хлебов Таких старинных так страшна, пока горит ходила, Никольские Да Эпоха Трайм, кладбище, даже целая эпоха. Закрыто, когда? На закате Советского Союза. Ух ты! че он такой попахи? В 71-м году он его А, это один тоже. Иван через зару герой советского союза интересно вот это что стол такой скорее всего да стол раскладной. пускается можно посидеть хм. я думаю ты какой-то казак революционный Не нет реставратор наш а, тогда пройдешь между могилами и ходят и ходят ходят и ходят тоже современные мы в третьем году. Ты не видит, но Памятник поставили модный. Мой мы не ухожу. Да умер еще давно. Не пройти вот, капитан капитан дальнего плавания Каре Каренов Карехов Павел Петрович. Дорогому любимому мужу и отцу и жены и сына. А вот жена. На 10 лет его пережила. Ну, как я говорю, постоянно жены переживают мужей. Будущей частикой такой еще. Вот, пожалуйста. Вот смотрите, интересно. Бурган побыла. Пол месяц изображен. Все по. Манскому точно. Это же там мусульмане в ту сторону. Грыбаются головой. Потому что там в другом кладбище. видел такие могилы, там у меня все написано. Поэтому не понял, что почему. Это же, скорее всего, мусульмане были, там три мусульманина. Там видео у меня было просто советническое кладбище. Если кто не видел, посмотрите. Оно очень короткое. Вот интересно здесь такие постаменты. Подморозком ком КПСС и был исполкома. Ну, Комунист какой-то видный. Ну, меня туда еще не было с 71 году. Я. Ага. Во. Тут такой участок. Дальше болото. И еще кладбище. Но я поеду, скорее всего, вот дальше. Вот здесь Здесь все притык мне с велосипедом не пройти. А да видно такой деятель вот эти деятели были что их сейчас покажу сделали вот такой постамент фундамент отдельно для них ну, как сказать -то? ну выделили что ли это место вот для этих людей, скорее всего, для второго, да, Николая Леонтьевича. Так как это отец, видно, старый коммунист, а тот вот, его сын умер раньше, 20 лет умер. бы интересно, вот, от чего умерли люди? Прогулки были бы много интересней. Смотрим, что там интересно. Метки есть? Вот, за интересно какие-нибудь отметки на месте растут <свист> пусто ну, ладно вот Николай Леонидович да и как от старости Мы 60 не было <свист> чего они умерли то да действительно вот Та старое кладбище, и то там. захоронения такие. Вот Андрей Александрович Щадрин. Тоже ребенок. Двадцать лет. Гаркова. Такой оригинальный малютник. Ладно, я пойду дальше. О! Вот нормально кресло стоит, надо подойти блин. Вот допустим отделька. Всякое видно, что детская. Чем ее так сильно огородили, потому что. И вот еще крово. Дерево уже выросло. Так что такое знакомое лицо. Реально. Я где-то видел. Точнее. Скорее всего не его видел, а его предков. Потомка потомков. потомков да. Удивительно. Ну вот, здесь все. Все-все мое. Так. Надо было как снимать планомерно. Один участок, другой участок. Ну не знаю, где это деление на участке. Так, о чем хотел дать? Помирали тогда молодые и сейчас говорят что от наркотиков. Также здесь вот все кладбище, но сказать молодое. Тут людей, которые за 60 умерли, их здесь очень мало. На самом деле. Вот пойду к тому кресту. Вон, прям не отходя. Такой же пример. Вот. Мужик 28 лет умер. Любимого мужа от жены дочутки. Вот так. Вот тут конечно, некие Вейкины похоронены, не знаю, где тут могила, потому что здесь они как-то перед оградой, рядом с оградой, от внуков и правнуков, то есть они уже были в таком возрасте. Пять детская могилка, вот, кстати, неплохое здесь место. Ого! 34 год. Ну, вот, довольно да, интересно сделано. Камень? Камень звездовым Не знаю, как они да, короче. Ментили? На крепкие Хорошо. Балашева Инга Георгиевна. Вот такая цепь. Фу. Оригинально смотрится с остальными конечно смотрим что там дальше начинается конечно как в архангельске есть кладбище в архангельске кто не видел мне есть видео прогулки по кладбищу там так понатыкано но там есть могилки постарше вот смотрите снято все прожавело вот еще интересно зачем тут уже неизвестно где где где лежит вот извиняюсь эта штука стоит здесь честно говоря не знаю но... и стол такой может, здесь что-то было красивое когда-то давно. Не ну. вот все. Мне понравились вот эти фотографии дедушки с бабушкой. Видите внимательно. Безымянные такие. Ну. Во! Вот здесь уютно. Вот под елочкой. для могилки не пройти тут вот, проволока везде Я тут на каких-то дубках хожу спи спокойно дорогой папа и говорю, мамочка ты всегда с нами такие пожелания да. комментариях попросили найти могилку но честно говоря я даже не предполагаю где мог быть захоронения в 80-х году конца 80-х тут в основном такие все пойду дальше в этом месте я вот не буду еще. теперь мне надо выбраться отсюда это сложно Вы не поверите это реально сложно так. Город мертвых. Так. Все Уперся На забор чуть не упал Молоденький Несколько дней прожил Недельку прожила девочка Когда-то так, сейчас все развалится, лучше не трогать ничего. Такой коробочки. Когда-то, будучи ну, не детьми уже, и матраками. Мы изгуляли по этому кладбищу. Но в основном там в центральной части заходили. Ну, было ужасно все. Мне кажется, сейчас намного лучше. Постояние было кладбище. Кресты были все на повал повальный. Находили, ну, собирали, поднимали. Как сюда выйдет. Так, зайдешь? В тупик попадешь. Да, уж так, реально я в тупике каком-то. Тупичок. Так. Угу. Там что-то пакетики есть. Бабушка. 69 год. Нет. я хочу найти современные я одну видел я прошлом видео 1993 года бабушка Алексей Арсеньевич Арсеньевич в 1942 году крестик новый около дороги Вот мне не нравится то, что около дороги Ладно, мне здесь чтобы не разгуляться, а в другой раз еще поснимаю Точнее, пойду те вот туда, в те дебри Как-нибудь Когда будет настроение Сейчас я поеду немножко в другое место Ну, на этом же кладбище На финском Вот, смотрите, видите, здесь вообще не пройти Велосипедом, имею ввиду Вот так-то лезешь ну, в общем-то, сейчас тут наделки тоже ухоженные, кстати. Смотрите, новая фотография, старая фотография. Вот я смотрю, сколько здесь. Вот, он практически старше 60 лет нет никого. Вот ну вот, за исключением некоторых бабушек, допустим, вот. Бабушка такая красивая. Так. И то ей. Чуть за 60. Как-то. Тут они так маловато жили вот именно. Тот советский период. Вот. Тоже 70 лет они прожили. Точно не дожили до 70 лет. То есть, даже чуть-чуть. Вот Ладно. Кстати, вот такое интересное захоронение. Хм. Ой, я не видел еще. Я не думал, что это кладбище было в четвертом году. Вот это да. Ну да, вот под крестом, там вот там. Ну та женщина, то они дольше живут. Это непонятно. Это Иван Михайлович. 47 дней лет мужики видим тут морю 50 лет живу ну, 63 вот я первый об этом задумался конечно сегодня и это не раз не надо связывать с климатом там с чем-то еще таким потому что если жить Мурманске да в любом месте если здоровый образ жизни то соответственно жить будет комфортней а если пить курить там и всякие злишь что то комфорта не будет 55. пять мужу однажды дочери так это интересно Дополним, живодеров Осип, Савченко Варвара Осиповна, дочка видимо, И неизвестно, это как. как. Что здесь случилось, неизвестно. Странно. И да, ничего нет. Тут уже вообще ничего не осталось от места. Только гроби и не завер. Вот. Такой памятник интересный. 48-й год. Хоть что-то здесь красивое. Такое необычное. здесь, да, много детей похоронен. Такой боровичок растет на кладбище. Кстати, интересно. Все повалилось, фотография стерта или, или икона что там было непонятно, а дата смерти от осталось, времени очень осталось, все уже не было. Ну как Особенно Мне туда пройти? <как> с велосипедом туда, не пройти. Так, <как> смотрите, здесь прям бетонная да? фундамент бетонный могилка такая но ну, 61 -го года ну как будто недавно похоронен все чистенькое такое 30 лет не было еще мужик ну, захоронение все 61 60 годов начало 60 -х. степан степанович Интересно. Многим мне нравится играть в кладбищу. Ну, судя по тому, что некоторые видео мои про кладбище так, смотрибельные. Довольно-таки, ну, ну, что я не ждал. Значит, пользуюсь. О, смотрите. Плетать зачем-то. Волнушки. Так, я меня жаров. Волнушки. Надо было в лес пойти. Если морозов не будет, то на восточном... Ты еще холодный, ходить в лес. О. Сходить не буду, я приближу. Поставите. Вот я на другом участке. Ну тоже. 60, я думаю. Где? Новые. Так, что-то мне здесь понравилось, остановился. Здесь еще хоть пройти можно, проехать. Так. О, мальчик. Сынок. Короче, память о нем останется всегда. Давайте ну, написано. Увидите. Вот все сгнило. Итак. Вот к этому кресту я шел. Смотрите, здесь менки есть. Есть.. Тветы искусственные Есть фотографии С крестом Так, ну вот он прожил ровно 60 лет Этот улыбающийся дедушка Так Ну что На этой стороне больше, мне кажется, ничего интересного нет Жалею, что я прихожу сюда с велосипедом Велосипед реально в таких местах Он там тормозит Приходится его постоянно к нему вот если видите мои видео где я бахан бахана по, Архангельскому, по Архангельскому кладу, я везде пролазил он с обоих сторон сдается стоит, стоит. и там мне что не мешает О, все сгнившее а здесь мне да вот еще младенчики два младенчика причем здесь такие фундаментом Здесь просто, видимо, откроватка такая была. Ребенка дала. Вот, наконец-то я увидел человека. И тоже бабушка. 81 год прожила. Вот еще ребенок. Он еще ребенок. Да. вот это интересно. есть есть хочу вот туда пройти к тому большому памятнику кстати вообще довольно обширный кажется он маленький. но маленьким видом но тут реально ходить и ходить если когда просят найти стать недокатом меня просили найти эту могилку это довольно сложно это реально так, тут то есть, похоронены умершие 60-х годов. Такая женщина Чего у них фотография? Специально что ли ты так сделали зачем? Папе идвами он дочерь эти корыто ну это для украшения, для цветов для чего они Боже, какой душу шибаковой там написано в 2022 году чего молодой то? и тогда молодые убирали не только сейчас так что когда говорят, что мол, сейчас много молодых умирает ну допустим 50 лет 0, о, и 70-е, 60-е годы было то же самое. Я как-то не общал на это внимание. И детей много умирало. Сейчас детей, ну кажется, меньше умирает. Он, допустим. Но я туда не могу попасть. А вот. Две могилки детские. Как-то надо пробраться. Вот, и отец. Умерли. Отец чуть... Раньше сына нагод. Ничего это такое-то. Удивительно, хм. да. Кстати, никогда что-то я на это раньше внимания не обращал. Он тоже не видит Сейчас два года прожил. не ну, так интересно вот, как кресты стоят очень понравилось и вот безымянная мандилка вот а какой командир тоже лицо знакомое ну даже такое есть интересно но ну, тоже вот не 40 сколько 6 лет да. Может, все они воевали? По сравнению, по ранениям, не знаю. 45-й год. То есть я приближаюсь к месту, где еще более ранние могилы. 43-й, 46-й, 41-й. Там кто-то что-то делает. Он с игрушками даже. Вот еще детки. Такая вот семейка здесь похоронена. 53-й год. Вот тут уже все. Неизвестные могилы. Кресты. Мы уже ходим по могилам. Просто непонятно. Где, что, к почему. Просто от кресты. Дружно так стоят кресты. Одинаковые. Ну и там еще один повалился. Значит, 4 здесь грибка. 4 захоронения. Все, ребенок и Сережа. Он тут один, судя хороним. похоронен. Транат. Места много. Похоронили только один. Скорее всего, подводник похоронен. Там просто моряк Так, здесь ну, что у нас? Ага. На складбище прерывается Прерывается, на болото, И там продолжается опять В 81 я не знаю здесь 85 е год. Опять детская могилка тут реально разговаривает так. а все у нас кстати осенью уже все листья опали. практически все я думаю закрыляться пора вот в красиве кстати интересно дановские какой не память память старый фотография новая не знаю, не похоже, что туда кто-то ходил Но Но что есть, то есть 71 год О, долгожительница Чудинов Дмитрий Дмитриевич В 69 году похоронен Прожил на сколько? 57 лет Такой вот крест Это тоже детская медленность Детская, детская. Крестик был маленький решили сделать Такой посерьезнее Это могилка, скорее всего, очень много лет Дерево какое выросло Детская могилка такая Все, скорее всего, я заканчиваю на этом пт Это кладбища Ну, увидимся Я еще буду снимать здесь Думаю, неоднократно Да Шоколад еще очень большой Я здесь был не везде Может быть пешком перейду А может приеду где-нибудь И в трудоуступные места пойду Какого здесь много Здесь памятник, Какой интересный Я думаю, что Более старых захоронениях Там тоже есть что-нибудь такое чтобы можно посмотреть Да Все Всем удачи